Здравствуйте! Продолжаем рубрику «Точка опоры». Для того, чтобы оказаться в безопасности, нужно создать такую точку опоры, где все для вас выстраивается максимально комфортно, максимально гармонично и безопасно. Мы с вами рассмотрели несколько шагов на этом пути, и вот сегодня следующий шаг. Он заключается в следующем. Нужно послать... Сделать посыл, лучше так сказать, сделать посыл добрый, посыл любви, посыл уважения, посыл глубокого понимания в адрес той силы, которая создает эту негативную ситуацию. Ну вот приведу пример из, опять же, из Непала. Там весь спектр примеров можно найти. Мы сделали такие добрые посылы в адрес земли, потому что земля выбрасывала с избыток негативной энергии, который накопился в результате горообразования, там сдвиг тектонических плит и прочее, то есть в общем мощная такая внутренняя работа, она вызывала такие мощные накопления негативной энергии, вот их надо было разрядить, но земля Раздвигала плечами, как я говорю и горы молодые И вот там регулярно проходят Такие вот телодвижения Которые порождают негативную энергию Вот нужно было это разрядить И мы в адрес посыл В адрес земли делали такие посылы Посыл любви, уважения Благодарности к ней Мы в общем-то общались с ней Мы говорили о том, какая она замечательная Как мы ее любим и так далее вот такие. И все это действительно Постепенно, постепенно разряжало И энергии, идущие из нее но там была вторая составляющая негативной энергии. Это люди, живущие на этой территории. И люди живут тоже не очень, не очень гармонично. Они живут еще в 21 веке, а они живут по сути, по тем канонам и по тому состоянию, как в средневековье. И, соответственно, это уже не соответствовало времени. И земля, Земле не нравилось такое отношение к жизни, как этих людей, потому что жизнь двигается, эволюция идет, они, сто, они в застое. И поэтому вот это застойное явление, она тоже пыталась с помощью энергии своей по-своему разрядить. Мы это понимали, поэтому вкладывали много посылов в развитие общества непальского, в развитие отношений, в перевод их в эволюционное состояние, в развитие духовности, ну и так далее. То есть мы изучали, что там происходит в социальной сфере, в политической, в экономической, и закладывали добрые посылы, потому что так жить бедно, так жить Невозможно бездуховно и в таких условиях бытовых невозможно уже в 21 веке. Земля это не принимает, космос это не принимает. И мы, в общем-то, тоже закладывали определенные программы развития этого общества. Таким образом, тоже убирали этот негатив. И вот это устранение негативов, которые порождены той силой, идущей вот создающий эту, эту конфликтную ситуацию, этот мощнейший э, негативный процесс, мы тем самым э, разряжали это все, убирали, и приводили в гармоничное состояние. В результате нам удалось шаг за шагом уменьшать уменьшать количество выбросов негативной энергии. Потому что мы ее разряжали через себя в большой степени. Через вот эти свои посылы, через свое состояние, через свое отношение любви уважение уважения и к самой земле, и к людям, и к обществу. И вот тогда все состоялось лучшим образом.